Всем привет и спасибо за фрагбру сейчас мы будем проверять еще раз везучесть этого аккаунта. Сейчас мы будем крутить хант. Э, вот, сейчас сделаю звук потише. Он стоит 50 кредов за коробку. Мне упал Галил с 10 коробок. И в принципе почти все донаты на этом аккаунте тоже упали с очень маленьких сумм. Посмотрим, как быстро мы выкрутим Хант. Карта черного рынка на самом деле это плохой знак. Это плохой знак, да. Пока Хантик не хочет падать. Нападал только на 3 дня. Крутим дальше. Надеюсь, что упадет золотой на самом деле. По-моему, еще ни одного золота не упало на этом аккаунте. Было бы классно золотой выкрутить. Тем более он... Лютая имбинь этот золотой хант. Ни черта пока не падает. И упал навсегда. Ну что ж, довольно быстро. Сколько мы там кредов? Может 2000 потратили. Все-таки да, все-таки везучий аккаунт. Реально, Дон. Прям хорошо падает. Реально. Так, посмотрим, может мы еще что-то покрутим? Что там еще есть там. Ну, бизон можно покрутить, в принципе, наверное. Хотя, хуй знает, такая себе на самом деле пушка. Это бизон. Ну, блядь, темп, конечно, тут дикий, нахуй. Ну, давайте попробуем... Тоже ее выкрутить. Так, сразу с пяти коробок Макаров банши навсегда. Было бы эпично сейчас, если бы еще без он бы с пяти коробок следующих выпал. Три часа упал. Пиздец, быстро кредиты улетают э, с этими коробками по 70 кредитов. <г Beta> ну, нормально уже доталого покручу. Плохо, что Макаров упал Обычно если какой-то Утешительный приз падает То потом следующий дон Еще не скоро падает вот. Ну и вообще Если что-то падает навсегда с коробки То потом обычно Не быстро падает следующий донат Если Макаров бы не упал Сразу с пяти коробок Тогда может Бизончик бы Дропнулся побыстрее Не хочет пока падать. Но мы слили-то. А сколько мы уже, кстати, слили? Блин. По-моему, вообще 12 тысяч было. Нихая, ты что, уже столько скрутили? Так, еще на 6 часов. Два раза дропнулся Бизон. Еще на 3 часа. Ну вот с бизоном не везет, потому, потому что этот топ донат. На него может и шансы меньше на самом деле. Еще два раза дропнулся. Ну, денек покатаю, уже клево. Целый день буду катать с бизоном. Вау. Всего-то ничего кредитов потратили в конце концов. Буквально каких-то там. Семь тысяч, да? Почему бы и нет? За один донат-то три тысячи с половиной рублей. Ничего такого не вижу в этом. Так, и он вообще не хочет падать. Что-то я смотрю. вообще вообще Ну, давай, да, да, еще сейчас все кредиты скрутим, еще сейчас, может, не выбьем, как бы, почему бы нет, даже мэлру, блядь, почему бы нет, действительно, игра говна, блядь. Нихуа не падает. Вообще, блядь, не падает. Надо уходить с этой помойной игры. Да, будет весело, если мы сейчас еще не выкрутим этот блядский бизон, блядь. Тут уже последние коробки остаются, блядь. Его даже не видно на, на, на горизонте, блять, сука, он не машет даже нам флажком, блять. О, блять, АМБ навсегда. Ну, заебись, сейчас АМБ как покатаю в 2022 блять. Просто я в охуя. Ну, ничего, с Бизончиком зато поиграю на три дня, как бы. Это стоило того. Спасибо за фрагбро, и сейчас мы будем крутить грозу, надеемся что пойдет золотая. Кредит нам по-любому <coughs> должно хватить больше двухсот коробок. Пала карта за 2600, конечно мы не будем покупать по карте. <coughs> не дропается 600 кредитов позади на основе выбил 6 коробок на танке с 15 Почти тысяча кредов скручено, гораздо навсегда пока нету, ну, будем надеяться, что она долго падает, потому что он падет золотая просто. Попрыжнему нету. У меня сегодня такая чуйка была, что золотая гроза дропнется. Она меня обычно редко подводит. Ну, пока не дропается на твинке не дропнулось на основе тоже не дропнулось а тут сейчас узнаем дропнется или нет может вообще и обычно не дропнется кто знает охранить уже 2000 кредитов. коробки стоят от 17 до 16 кредитов уже больше ста коробок открыт. это уже 130 это мне написали в к то есть как бы э -э -э, но больше двух 2000 кредитов тратишь на коробку которая по сути стоит копейки Уже скоро 2500 будет. Пока необычный, не золотой. Давай, золотая падаю. Хоть тут будет золотая. Да, весело, конечно. Сейчас еще и не упадет, нахуй. А такой может быть? А, вообще этот аккаунт был изначально как очень везучий. Вот. И все падло отлично. Пока с 12 тысяч кредитов не упал pp uh, 19 Бизон Кастом Это было супер жестко Мне так на основе с 12 тысяч Не упал этот MPA. Кастом Такая переделка как УЗИ. И мы уже более 3000 больше 3200 кредитов мы уже слили. Грозы еще вообще не видно. Вообще не видно. Мне кажется, она вообще не упадет. Или с последних упадет. Ну, где моя золотая гроза, а? тысячи кредитов коробки по 17 кредитов. гроза просто не дропается просто бац и не дропается то есть 200 коробок 200 коробок и она не упала кайфучу Походу все, блять. Как бы бонус плюс сто 100%, процентов, рублей. Плюс ебейшая скидка в магазине. И все равно нет доната. Так вот, мейлору, привет. Так, докручиваем. Сейчас коробочку с грозой. Сейчас мы сначала короны потратим на топор. 50 коробок у нас будет в наличии. Даже чуть больше. 24 четвертый ранг. Давай, золотой топор, золотой кразум. Все последние пять коробок. Томагавка не упал. И еще докручиваем грозу. Если не упадет еще из БК 750 кредов то будет вообще очень весело и прикольно. Прям супер весело будет. Что-то мне кажется и не упадет. Вот когда картами кормят, то ничего не падает. И сейчас последние пять коробок останутся. А нет, еще одна, шестая Прикольно Ну че нахуй, блядь Еще один БК 750 кредитов Хули, блядь коробочки дешевенькие по скидочке это мне в к писали. дешевенькие коробочки по скидке покупайте блять охуенной коробочки блять крутите блядь, грозу пять с половиной тысяч кредитов блять и обычная блять упала обычная блять гроза, ебаная понимаете Пять с половиной тысяч кредитов, в среднем по 16 и 4 кредита за коробку. Пять с половиной тысяч, блядь. Тысяч, ёбаный рот, блядь. ты ся -чо. Не сотен, блядь, тысяч, нахуй. Просто тысяч. Ну давайте, блядь, ещё, нахуй. Бизон покрутим, там было скручено 12 тысяч кредов. Давайте, блять, еще 10 коробок или сколько-то меньше будет. Не упал, ну, да, 9 коробок. Так, и сейчас.. Не упал. Заебись. Четко.